Всем привет ребят, У микрофона снова Максим и сегодня, практически через неделю после окончания мажора, разработчики наконец выпустили первое геймплейное обновление. Но ну вот чтобы оно было настолько важным и значимым для всей истории игры и вообще франшизы Counter-Strike, я думаю никто не ожидал. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению видео, поехали. Я думаю многие из вас сейчас находятся в немного шоковом состоянии, но да, это не сон. Из CSGO удалили карту даст 2, но, ну, вернее сказать, ее удалили из официального маппула, вместо даста теперь на турнирах будут играть Анубис. Что интересно, Анубис это вторая по счету комьюнити карта, которая удостоилась такого статуса и скорее всего разработчики выкупили права у оригинальных авторов ровно так же как это было и с кэшем. Помимо этого она еще и первая в своем роде карта от комьюнити мапмейкеров, которая создана с абсолютного нуля и не имеет корней в предыдущие и игры франшизы. Прямо сейчас Ройалд, один из создателей Анубис, разрабатывает новую карту совместно с моим хорошим знакомым под ником Морозов, так что давайте в комментах пожелаем им удачи, чтобы их карта тоже удостоилась такого внимания. Важно подметить, что так как Анубис теперь официальная карта, то в ближайшее время, а точнее говоря до следующего мажора в Париже, мы должны увидеть новую сувенирную коллекцию скинов. Есть ненужные скины, которые хочется срочно продать, тогда тебе на Avan Market, сайт для продажи предметов из кс, доты тимфортерса и даже раста по самым сочным ценам на рынке. При оформлении трейда вам сразу показывают сумму, которая придет на любую удобную платежную систему без каких-либо скрытых комиссий. Если вы считаете стоимость своего редкого предмета несправедливым, просто предложите свою цену и ждите решения оператора. Более 2000 отзывов от реальных людей и почти 5 звезд на Траст все говорят сами за себя, в среднем сделка занимает около 15 минут и цены немного отличаются от стандартных в стиме, а если лень пользоваться сайтом, просто отправь ссылку на свой трейд telegram боту и продавай скины не отрываясь от важных дел. Аванмаркет. ссылка в описании. На этом важное обновление не заканчиваются, ведь разработчики решили взяться за баланс оружия. Теперь у АВП всего 5 патронов вместо 10, это связано с тем, что на про турнирах и на высоких рангах активненько обузили спам из выстрелов, типа стреляли резкими фликами как попало и хоть что-то да попадет, когда теперь придется целиться намного аккуратнее и расходовать обрезанный безопас поумнее. Что интересно, у оригинального прототипа АВП действительно всего 5 патронов в обоих. Бойме, так что вместе с этим изменением, ксго стало немного реалистичнее. Второе важное изменение, это уменьшение дальности стрельбы у эмги с глушителем, условно говоря ей просто понизили множитель урона и теперь на большом расстоянии придется тратить намного больше патронов, чтобы ликвидировать противника. Честно говоря, я не думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то обновления покрупнее, нежели баланс в оружии, новые кейсы или комьюнити карты, так как разработчики активно заняты переносом игры на Source и тратить время на большие апдейты в текущей, по факту уже устаревшей версии игры, просто нет никакого смысла. Кстати у версии CSGO на Source 2, если вы следите за моими роликами, то скорее всего знаете, что мы долгое время шпионили за разработчиками.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 просто никакого смысла. Может быть это просто совпадение, но как еще объяснить то, что глобальное обновление не выходит уже практически год? Важно подметить, что если новая операция выйдет в ближайшее время, то она скорее всего будет связана с зимней тематикой и было бы прикольно увидеть новых агентов из арктического подразделения. Раз мы заговорили о картах, Лизард Пээлл и Раду Танаси выпустили финальную версию своей локации Сан-Джоан. Действия происходят в небольшом испанском городке рядом со старинной крепостью. Поиграть можно в классическом режиме с двумя плантами и дезматча. Вторую карту для режима Вингман делали Твин, Джоом, Юнел и Китен. Называется Грация и действия происходят в Барселоне. Обе карты уже доступны в воркшопе и повторюсь, если операция выйдет в ближайшее время, скорее всего мы увидим одну из этих карт. Так как у разработчиков нет сейчас времени делать свой уникальный контент. И напоследок, в конце октября, юзеры обнаружили, что оказывается в китайской версии CSGO есть публичная лента лайв-дропа из кейсов, капсул с наклейками и сувенирных наборов. Так что, если вам вдруг будет интересно понаблюдать и может быть составить какую-нибудь статистику, я оставлю ссылку на пост в Reddit с подробным объяснением. Ну а на этом все. Не забывайте глянуть мое предыдущее видео, где я в очередной раз несу ахинею на тему CSGO Source 2 и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав несколько комментариев. Увидимся.